А темно тромно Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы опять на рыбалке. Смотрите, какое солнце впереди встает. Короче, выступает, жарится, морозится. Такой вот, раз в вот, здесь, наверное, жарится по кругу все поставил. Будем ждать, ребят, Будет 8, потом не будет, не знаю. Ладно, давайте, ребят, не переключайтесь. Как будет по клевочке, включимся. даже он забануло Бросил наверное, да? да? нет да, Thank you. все Очередной загар. Что-то катушка не видно, чтоб мотала. Ну, сейчас пойдем посмотрим, подойдем поближе. Бросил, походу, ребят. А, Живец-то живой. Идеально. Так, вот, ребятки щучка не успел показать как вытаскивал ну, думал что там ничего нет то что он видите как все на катушке намотано было. А вот видите, казалось что там она сидела Щитощение не останавливайся, Андрюха. Слабины не давай. Есть там что? Вроде как. Вроде как, вот ну, так. Что-то вроде есть, блядь. Да, торчит. Тут она покорно идет. А. Покорно? Давай, давай, давай, таск. Маленькая вообще. Ну, ну ладно, хоть первый в этом тебя связало. Загар, ребята. Давай, давай сюда. Давай, давай. Все, на выход трубу. Андрюша. Подержи видео. Давай. Да. Тащи, тащи. Да. На две камеры снимаем. Вот, это посерьезней. Поинтересней? Да. да. Вытаскивай, вытаскивай, не бойся. Так, давай. Но это чуть-чуть побольше. все? Включать. Я же понял, Спасибо. Что-то не до конца. Где-то? Так, ты вытаскивай я снимаю. Ну, сейчас, да, ты сейчас, да? Да. Так, ребята, через наша работа. Что-то не крутит катушку, смотри, что. А, крутит. крутит? Угу. Сиди пока, сейчас второй раз. Крутит, вот сейчас, крутит, вот сейчас крутит, дергай. Крутит, крутит, крутит. Вторая, вторая остановка, О, есть. давай тащи. Есть, есть, есть, есть, есть, есть. Да. снимать Нет там ничего. Нету. Нет. Бросил я вымыл и бросил. Сейчас посмотрим как насажено Есть что Смотрите ребят, хотел показать Какие раны долбанула и это, глаз покраснел удар как усилил был ну, вот. сейчас другого жутца понял что он не особо активный